Действительно, данные торги по продаже непрофильных активов отличаются тем, что здесь есть возможность в некоторых случаях приобрести какое-то имущество, в том числе и недвижимость, с помощью кредитных средств и по ипотеке. Чаще всего вы можете это найти, если вы это имущество от банка. Как правило, эта информация указывается в сообщении о проведении торгов. Если вы видите, что данной пометки нет, вы также можете обратиться к продавцу и уточнить, задать ему прямой вопрос, есть ли возможность приобретения данного имущества, используя ипотеку в этом же банке. Как правило, если банк предоставляет такую возможность, здесь происходит все очень быстро, вам скажут, какие документы необходимо предоставить, и если вы подходите по всем параметрам, если соответствуете условиям банка, отлично, ваша сделка состоится очень быстро и в том числе очень выгодно для вас, чего я вам и желаю. Если у вас есть еще какой-то вопрос касаемо ипотеки или активов госкорпораций, с удовольствием вам помогу, задавайте его прямо под этим видео. Если вы хотите, чтобы мы и дальше отвечали на ваши вопросы, пожалуйста, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных торгов, отличного настроения и всем пока!